Очень удобно расположены антенны. Очень большие. Теперь даже не положить. Так, что у нас? Калибрую. А, блять, отвалились антенны, сука. Всем привет! В общем, вкратце расскажу предысторию э, всей сути данного полета. Где-то с 5 марта у меня начались проблемы. Непонятно, у чего именно, либо у пульта, либо у дрона. В общем, происходит дисконнект связи. При этом полный дисконнект, то есть пропадают сразу все антенки и все ну, на пульте изображения да, сигнала. И пульт начинает э, просто искать по новый сигнал с дроном. В чем проблема непонятно. То есть, либо, скорее всего, опять же, пульт, либо дрон. Конечно, правильно было проверить это, найти бы точно такой же пульт, и попросту проверить, как будет работать. И на фоне этого можно будет сразу выяснить: либо дрон виноват, что, скорее всего, вряд ли, либо пульт виноват, что где-то на 90% процентов я пеняю на пульт. Вчера я его разобрал, Фотки прикладывал в Телеграме, там все идеально, вроде все в порядке. Решил ради интереса просто удалить э, заводские антенны и поставить. У меня бы, очень давно, я еще в прошлом году заказывал зачи такие ушки, дешевые антенны, тоже дипольные. Прицепил их, там, пока временно на изоленту. И решил затестить, как себя покажет э, пульт, ну, будет ли дисконнект. Ну, как обычно, на 300 метров, в принципе, дисконнект опять проявился. Ну, дальше смотрите видео, все будет видно. Плюс появилась даже вторая проблема в самом конце ролика. Посмотрите, обязательно проблема с автовозвратом случилась, небольшая. Всем спасибо. Всем приятного просмотра. Подвес опять в небо куда-то ушел, сука. Немножко сядем. Перетим еще раз вперед. Ну все. Возврат домой. Танки пропадают. Короче, связь херовая. 300 метров, все, и даже зачи уши, как говорится, не помогают. Явно проблема либо в самом репитере, либо в дроне. Отмена возврата домой. Отмена возврата, давай сдать. В космос полетим, посмотрим, что будет. Связь есть, связь начинает пропадать, нефть первичная, все видно как колбасит за ветер дрон, ну, точнее сам подвес. Возврат домой. Лента, вот блять, отваливается. Изоленту не держит. До тех заморозок. О, сейчас будет дисконект походу. понятно короче ну как понятно до сих пор не ясно продвис пиздец короче где вообще как я лечу боком блять Часам вручную сажусь Не срабатывает Это возврат что-то не летит Он летит дальше куда-то У меня походу полетел Отмен возвраты домой Короче сам сяду вручную Че сейчас было я не понимаю а, Ну я так понимаю картинка тормозит снасила, так. Да не, корзинка. корзинка. Бах, антенна отвалилась. так, Одной рукой держу антенны, другой пытаюсь сесть. Смешно. Ёпта. Дрон сейчас куда-то хотел все улететь. При и домой, в другую сторону. А, сейчас до земли где-то в 20 метров хотя бы буду его видеть уже дрон начинает же ужеть а вон он я его вижу на деревьях он с а блять его сдувает блять его сдувает сука еще сроки налетели так так давай давай давай давай давай ⁇ то там походу видите сейчас 6 и развивает не нормально Все, садимся все его вижу деревьев шуршал болеть неуправляемый какой-то снизу здесь ветра почти нету такой слабенький валите ко мне Сейчас покажу, какие у меня пульт какой. эти антенны отваливаются, болтаются, как говно на прорыве. Ну и также дрон себя ведет. Камера, естественно, в космос куда-то под углом смотрит. Ну, Все, выключаемся тогда не полетали, и антенны отвалились всем спасибо всем пока